Обряд омоложения через зеркало. На растущую луну купите новое зеркало без сдачи. Зеркало должно быть круглое или овальное. Обряд проводить тоже на растущую луну. Поставьте зеркало перед собой, смотритесь в него и продолжая смотреть в зеркало, проговорите заговор, указанный в этом видео 33 раза. После этого спрячьте и храните это зеркало у себя дома.